То есть сегодня мы проходим стратегию 20-ю, мутить воду, чтобы поймать рыбку. Это как раз то, чем они занимаются. Лавров, Песков, Путин. Обратите внимание, с этой войной в Украине намутили для того, чтобы поймать рыбку. А что значит эта рыбка? Ну, вот этот разговор с Байденом. Байден в данном случае рыбка. И вот 20-я стратегия, мы еще раз повторяем, мутить воду, чтобы поймать рыбу. То есть, что такое мутить воду? Ну, понятно, вносить неразбериху, умышленно что-то запутывать и так далее. Вот для этого мутят воду. Ну, то есть, в жизни такое тоже случается. Вот, например, Аксаков пишет. Записки обужения рыбы 1846 год. Окунь не только не боится шума <coughs> и движения воды, но даже бросается на них, для чего палкой или толстым концом удилища дорожно мутит воду по дну берега, ибо это похоже на муть, производимую мелкой рыбешкой. Да? Помните, налим тоже, когда там зимой он. Не рестится, а это самое холодное время в январе, Какое-то жуткое совершенно, тоже специально опускает такие донки и тоже дергает, мутит. Он кидается, он думает, что это хищник, и кидается, чтобы защитить своих маленьких, в результате попадается у него у налима, очень вкусная печень, да? Гораздо вкуснее печень трески, но очень похоже. Что такое а, мутить воду, да? Чтобы поймать рыбку, да, это путать, морочить, как еще вот синонимы могут быть морочить голову, дурить голову, сбивать с толку, компасировать мозги, вносить неразбериху, наводить тень на плетень, напускать туман и так далее. Но это принципиально другое, чем ловить рыбу в мутной воде, да? То есть, кто ловит рыбу в мутной воде, тот, кто пользуется, возникшей ситуации. Пользуется. Но не подготавливает и не делает. Не сам мутит воду. В этом это особенность. То есть этой стратегемы. Что воду надо замутить самому. Для чего? Для того, чтобы прогнозируемы были все действия. И твои действия по ужению этой рыбы. И, и действия рыбы, которую ты ловишь. Так что... Что значит вот... Китайцы пишут, что эта стратегема значит воспользоваться скрытым разладом во враждебном стане, извлечь выгоду из его слабости и отсутствия постоянства. Во время брожения и смуты появляется много противоборствующих сил, слабейшие среди них крайне непостоянно в выборе союзников и противников. Противнику, робкому и неспособному предвидеть события, можно тотчас навязать свою волю». Ну и так далее. И вот иллюстрации к этой стратегеме. В конце IV века правитель царства Цинь и вождь западных кочевых племен Фу Цзянь, объединив под своей властью весь Северный Китай, затеял большой поход против южнокитайского царства Цзинь. У реки Фэйшуй полумиллионное войско Фу Цзянь Встретила дзинская армия Насчитывающая лишь около 80 тысяч воинов Как у Путина прям. Однако Дзинцы располагались Так искусно, что Фу Цзянь Издали принял за воинов Кусты на склонах Холмов и решил, что ему Противостоит огромная сила То есть видите Особенность маскировки Какая, да? Потом командующий дзинской армией направил Фудзяню послание, в котором просил дзинцев отступить немного от берега Реги, чтобы дать цинской армии возможность переправиться на северный берег Фейшуй и там дать сражение цинцам. По существуя это предложение, означало, что цинские войны уверены в успехе, или, по крайней мере, полны решимости скорее погибнуть в бою, чем отступить. Тот дал команду отступить, потому что был благородным человеком, но при этом идиотом. И естественно, солдаты подумали, что он нерешительный, что он отступает, что чуть ли не бежит. Ну, и у них загорало очко, и, конечно, они подались панике и побежали. И все. И 80 тысяч таким образом без боя победила самую большую армию по численности в истории Китая. Можете себе представить. Так что... Вот Сундзи в своей шестой уловке пишет: Покоряй противника, выдворяя в его стане разлад. Это очень важно. Да, то есть устраивать разлад можно воспользоваться разладом у противника, чтобы его одолеть. А можно воспользоваться, а можно самому устроить. Вот в этом особенность этой стратегии. Когда у противника наступает разлад, его, одоле, его одолевает разлад, это может быть двоякого рода. Вызванным самим противником и вызванным в его рядах. Вот такие дела. Ну, тут также китайцы описывают... В своих иллюстрациях различные варианты, которые мы знаем по нашей истории, да, там быки с подожженными хвостами, которые смели неприятеля, э, противоджина, рассказка, как он попросил у города, который не мог захватить тысячу кошек и десять тысяч ласточек, но потом паклю горячую каждой привязали, ну, помните, как княгиня Ольга поступила с древлянами, от каждого двора взяла по голубу также привязала тлеющий какой то этот там фитиль да, и отправила голуби прилетели по месту своего жительства и спалили древлян в общем она с древлянами нормально поступала но это как раз тоже мутить воду то есть говорить что ну давайте вот выкуп там этих голубей а на самом деле не для того чтобы прекратить а только для того чтобы начать вот И интересная иллюстрация про безгласового свирельщика в оркестре. Оказывается, в оркестре у императора было 300 музыкантов. И один попросился служить в этот оркестр, играть на свиреле. А там этих свирельщиков 300 человек было. И играл, получал деньги, зарплату, все было хорошо. А потом, когда император умер и пришел другой А тот любил сольные выступления И стал по очереди всех этих свирельщиков дергать Чтобы они ему сольно играли То этот свирельщик убежал Потому что оказалось, что он совсем не умеет играть на свиле И на свиреле просто там, Ну, когда 300 человек То можно сычкануть, да? Это стратегема, в общем-то Рассказывает о некой маскировке не только военной маскировке. То есть, мутить воду можно же, не фактически маскироваться, да, мутить воду, это и распространять слухи и так далее. В военном деле, конечно, это комплекс мероприятий определенных, да. То есть в основном по маскировке. То есть для чего? Для того, чтобы можно было вводить противников в заблуждение, делать что-то незаметно, маскировать свои агрессивные действия под действия оправданные и абсолютно неагрессивные, вот как Китай сейчас делает, он а, вот неагрессивные действия маскирует на самом деле весьма агрессивный ну да, 470 миллиардов он тратит сейчас на оборону 470 да, США 720 715 уже да, а это 470 и для чего это для того чтобы голубей запускать да и ну какие еще варианты ну, там, помощь объединение Китая с Россией в борьбе там с американцами некими. Ну понятно, для чего объединяться нужно Россию, у которой нет армии, уже нет ни хера. и Китаю, у которой громадная, самая большая армия в мире. Понятно, что противостоять США это... это маскировка, это мутить в воду, чтобы поймать рыбу. А рыба ⁇ это Россия. Вот Во время Второй мировой войны очень Немцы Хорошо это делали Помните Бранденбург Полк Бранденбург Там было огромное количество людей Которые знали языки Английский знали там Русский язык И во время Атаки 22 июня Они переходили В советской форме переходили э, границу и изображали из себя офицеров э, разбитых частей, говорили там, оттуда идут, там, сеяли панику, неразбериху, высаживались на железнодорожных частей, этих э, станциях, да, и там парализовывали фактически, тем, что просто давали какие-то идиотские приказы и так далее. То же самое, когда союзники под Орденами получили удар, то же самое этим занимался Бранденбург, и также, если помните, от, от, от, от, от Скарцени пытались обвинить в том, что он там кого-то расстрелял. Вот как раз в этих условиях, когда изображали они там американских английских солдат, Немцы очень любили вообще такие вещи, когда, например, самое любимое там развлечение было, чтобы нельзя было определить, откуда стреляет батарея, то есть наносит удар батареи, понятно, что люди все умеют слышать, да, там звук выстрела и прилетают снаряд, чтобы не было понятно откуда стреляют, на более ближних позициях взрывали петарды, очень громкие петарды и такой вот звук, значит он заглушал звук выстрела в батареи и наносили удар совсем в другую точку, да? то есть это и дымы, Соответственно, и ложные аэродромы, и надувные танки, которых мы видели много у Саддама Хусейна. Кстати, во время Второй мировой войны они тоже были и использовались. Особенно американцы использовали во время Второй мировой войны. радио помехи на войне ставят тоже этому те в воду дезинформируют, запускают пропагандистские слухи, но и во время пропагандистской войны делают то же самое, дезинформируют и слухи запускают. И что происходит, да? Еще в связи с этим вот как сейчас, например, китайские тролли агитируют своих врагов, ну то есть Россию за гибельную стратегию или тактику, за войну в Украине, там, вперед, ура, давайте, бомбить, посмотрите, кто это пишет, в основной массе это китайцы делают, это очень легко их разгадать, я говорю, если они пишут в Фейсбуке, возьмите просто, чтобы у вас не было, чтобы вы не были зарегистрированы в Фейсбуке, да, и пойдите по этой ссылке, и он вас отправит через Китай, там будут иероглифы, это особенность Фейсбука. То есть, если вы зарегистрированы, вы зайдете через главную дверь. Да, там будет Фейсбук, там все будет по-русски написано. А если вы не зарегистрированы, он вас пришлет туда по месту регистрации этого Фейсбука. Так что, это очень важно. Пугают несуществующими опасностями, как Путин это делает. О, там сейчас пиндосы придут, таких вам наломают. Указывают на ложные причины существующих проблем. Какие причины? Да, у Путина. Обратите внимание. Гейропа виноваты, Пиндосы виноваты, Вендеровцы виноваты, война с Гитлером виновата, 90-е виноваты. Кто там еще виноват? Древляне. Ну понятно, древляне там он тоже вспоминал про древлян. Как вот Путин очень часто пользуется. Видите, вот с Байденом, как он замутил. И все получилось. Он этой Он может, про нее не знать этот дебил. Но пользуется постоянно. Как он замутил с домами взорванными в Москве. Которые он взорвал, да, и перекинул, перевел стрелки. Война в Чечне, война в Грузии, война в Украине. Это все вот эти замутки для того, чтобы рыбу ловить. Бесконечные выборы какие-то Голосования по конституции Понятно, что никто никого не выбирает Но это вот как раз мутить воду То есть перемещение вот этих своих козлов По горизонтали он их там перемещает Наказал и переместил С одного места на другое Народ там Медведев убрал Народ счастлив Убрал блять, Алкаша этого Убрал совет безопасности да, Он там теперь бухает и вот эти вот аналоговнеты, да, аналогов нет, да, пишут аналогов нет Так вот эти аналоговнеты его, которые он показывает по телевизору, мультики, вот эти ракеты там, которые с вешенными двигателями, это и тоже как раз относится к мутной воде, в которой он ловит рыбу. А рыба это власть. Рыба это деньги. Рыба это наши жизни. Наши души. И вечное обещание его. Ну, в общем-то это очень стратегема. Такая хорош, хорошая, да, важная. Стоит ей пользоваться. Я тоже частенько пользуюсь такой стратегемой. Да. Ну, например, выборы в Парнас. Ну, у меня же не было самоцели избраться в какой-то госдуму. У меня была цель выйти на центральное телевидение и получить эфир. И я это получил. Да, то есть, мутил рыбу, мутил воду, чтобы поймать рыбу. Поймал.